Привет ребята, добро пожаловать на канал. Я заметил то, что на этой неделе ничего не записывал по торговле, поэтому это надо срочно как-то исправлять. В общем, нашел ситуацию по инструменту биткоин. Есть два локальных уровня поддержки. Буду заходить на их пробой. Буду заходить примерно на 90 тысяч долларов и планирую заработать минимум 300 долларов с данной сделки. Давайте сразу покажу результаты, что у меня пока за эту неделю выходит. Выходит пока 278 долларов. За прошлую неделю профит у нас был 996 долларов. За позапрошлую там около 150 долларов была не совсем такая хорошая неделя большинство было убытков ну и там понятно я как бы готовился перед свадьбой надо было э, все подготавливать поэтому торговать времени как такового не было поза прошлой недели там 700 долларов получилось ну в целом короче неплохо эта неделя началась я бы сказал не совсем хорошо хоть и есть профит но блин приходилось очень много рисковать было много каких-то нехороших прям сделок сразу вам хочу сказать то, что большинство своих ситуаций, которые я отрабатываю, я публикую открыто в телеграм-канал Скрипта. Здесь вы можете найти вот ту же самую ситуацию по биткоину, за которой я сейчас наблюдаю. Вот недавно наблюдал за монетой Луна 2. И как вы видите, здесь прям очень жестко размазало. Получился стоп стоплосс аж на 0,6%. Но там я делал все максимально быстро, по-другому я уже вытянем. Просто уже со всей силы нажимал по кнопкам, чтобы закрыть эту самую позицию. Но почему-то вот терминал тупил, не закрывалось и уже закрылся. В убыток который получился минус 130 баксов поэтому сегодня если с битка я вытянул хотя бы 300 там 400 долларов уже будет отлично давайте с вами посмотрим что нам тут за движение нужно будем набираться вот прям с локалки если пойдет какой-то закол я смогу здесь уже выйти в безбыток либо потерять там чисто на комиссии но вообще в планах у меня чтобы цена пошла пробивать этот уровень и зацепила вот этот вот уровень то есть в целом здесь 0.6 в теории может дать даже возможно больше Конечно, идеально, если бы там дало около 1%, но я даже уже на 0.6 буду фиксировать свою позицию. Даже, возможно, немного раньше, там на 0.5, возможно, мы не пойдем сразу прибивать этот уровень. Как вы видите, у меня уже стоят отложенные заявки. Конечно, было бы идеальнее вот за этой вот плотностью где-то э, набрать позицию. Но, опять же, надо как-то набираться, наверное, с уровней. Поэтому логично, наверное, все-таки здесь. Сразу возьму 5000, чтобы фиксировать позицию, но я бы уже примерно вот как-то вот здесь вот что-ли Фиксировал, то есть как-то вот так бы расставил. Ну и понятно, там бы уже все по факту смотрел. Ну, в общем, примерно пока такая вот ситуация. Запишем с вами, как получится эту сделку отработать. Кстати, сейчас торгую уже через терминал ватага. С тайгера немного перешел. В общем, все терминалы тестирую. Проверяю, какой у меня лучше всего работает, чтобы... Прям все было круто. Также, ребята, напомню, то, что вы можете получить скидку на торговую комиссию, если пройдете регистрацию по реферальным ссылкам, которые есть в описании. Там вы получаете скидки, плюс все возможные приятные бонусы какие-либо при регистрации. Поэтому, если вам это нужно, можете переходить в описание и забирать те самые скидки. Нашел, ребята, еще одну интересную ситуацию по инструменту Mask на одноминутном таймфрейме. Здесь... Цена активно росла, потом стала в консолидации. В целом этот инструмент у нас хорошо рос в последнее время. Я думаю, можно попробовать зайти на пробой как раз-таки вот этих вот уровней сопротивления. В целом даже на минутном таймфрейме тут можно будет, я думаю, что-то выцепить. То есть в целом можно даже понаблюдать за этой монетой. Также параллельно еще наблюдаю за битком, потому что там что-то интересное рисуется, тоже непонятное. Но пока, возможно, даже попробую маск взять с локалки, не факт, то, что он пойдет, конечно, но в целом, почему бы не попробовать. Давайте немного сожму стакан, чтобы было поудобнее. Так, одну часть забрала, вторую часть забрала, это не на ту кнопку нажал, стоп-лосс, отлично, часть скинул, полностью вышел с позы, хорошо, и что у нас тут получилось? Наверное ничего хорошего толком не получилось, хотя если бы взял всю позу именно с первого импульса, да, то примерно 1.48. Если вам показать эту сделку по дневнику трейдера, кстати смотрите как оно прям очень хорошо полетело, 2% в моменте можно было забрать. Мы заработали всего лишь на этой сделке 37 долларов минус 1, примерно 35 долларов. Ну такая вот не особо красивая получилась сделка, хотя блин вроде и точка даже такая неплохая, но в целом сами видите, просто движение не пошло я отступился там где нужно было отступиться по маску открылась еще одна позиция, я так понимаю на маленький объем, но тут мы сразу с вами закрылись, поэтому можно было опять же заработать намного больше, но что уже заработали, то заработали, взяли такой вот небольшой пробой, как вы видите сейчас у нас уже идет в кат, хотя опять же все было четко немного такая фамешка, да, но ничего страшного, ладно. Так, ребята, график развернулся совершенно в другую сторону, поэтому я уже сейчас рассматриваю пробой уровней сопротивления. Здесь у нас уровень находится на круглой отметке 2550, поэтому я думаю, в эту отметку уже можно будет потихоньку загрузиться. Так, ставлю здесь одну отложенную заявку, ставлю сюда, одну сюда и сюда поставлю еще три штуки. Ну, примерно на такой вот объем я буду заходить и уже фиксироваться будем по факту. Скоро у нас новости по ФРС сегодня, поэтому рынок может прям жестко колбасить. Надеюсь, я на эту колбасу не попаду и все будет прям хорошо, также если посмотреть здесь более глобально, то мы с вами увидим то, что есть некая такая наклонка и в пробой как раз таки этой наклонки я прямо сейчас стараюсь и заходить вот та самая наклонка и получается, если мы пересекаем как раз таки вот эти вот горизонтальные уровни сопротивления, то в теории мы можем пойти еще намного выше, плюс на новостях можем вообще там полететь как-то Поэтому сейчас буду наблюдать. Надеюсь, все вообще прям круто отработает. Лонг мне, если честно, как-то больше по душе, чем шорт вот этих вот уровней. Потому что, ну не знаю, как-то все-таки лонг поприятнее как-то смотрится. Да и плюс с новостным фоном он больше сходится. Поэтому сейчас все с вами посмотрим. Через 12 минут у нас уже будет заявление фон с решением по процентной ставке. Это уже начнутся вертолеты, вероятнее всего. Поэтому прямо сейчас я уже наблюдаю за рынком, тут 12 буквально минут, посмотрим, что будет. Тут по-любому будут жесткие какие-то движения, полетим вероятнее всего, я думаю, сначала вверх примерно вот на такое расстояние, потом возможно полетим палкой вниз. Главное, чтобы не было каких-то там быстрых вкатов, чтобы не было тупников с терминалами, потому что если будут тупники, я явно не смогу как-то хорошо отступиться, хорошо закрыться, поэтому будем с вами наблюдать. Осталось 5 минут до этой новости, как видите, рынок уже, так я бы сказал, взбудрился, хороший. Такую свечку дал. Так, ребята, короче, уже 9 часов вечера, я так понимаю. Нет, вот все 9. Так, ну что у нас? Полетели вниз. Полетели, и здесь закрываем позу. Так, ну закрывайся. Короче, закрылся. Но какие-то ошибки, я так понимаю, я закрылся не в тот плюс, который я хотел. Так, и сейчас откроемся в лонг. Так, одну секунду. Что-то у меня не пой. Какая-то жесть. Какая-то, ребята, полная жесть тотальная. Так. Что происходит? я одна кто в карьере работает. Ну. Не, это жесть. Вы смотрите, что тут происходит по стакану. Это полная тотальная какая-то жесть. Так. Так, давай, ну, закрывайся. Короче, я не знаю, я буду выставлять, наверное, хоть куда-нибудь лимитки. Короче, вы сами видите, у меня сейчас ничего толком не работает. Ну как, оно работает, но... У меня аж всего так внутри подергивает, короче, всего подергивает. Так, хорошо. Ну сейчас пока неплохо, сейчас пока хорошо. Так, и давайте, наверное, тут закроюсь уже. Ну, короче, а, все, закрылось. Короче, вот, вот как я это все отработал. Ну, это жесть. Это жесть, короче. Сколько я тут делал? 0,59. Можно было, может и больше, но у меня не работали просто кнопки. Так, давайте сейчас просто перейду в журнал, покажу, что у нас получилось вообще по журналу. Так, беру журнал, включаю, короче, 1000$ долларов за один день, ребят, 1000$ баксов за один день. Вот где я заходил в шорт, было маленькое движение, закрылся, считаю, без убыток. Следующая сделка там, где я открывался в лонг, вот она, тут что-то накликано, хотя вроде кликал кнопку закрыть позицию, здесь уже я нормально смог выйти с этой позиции, накликал на букву D, ну и потом нечаянная сделка на 27$. баксов. Итого за этот день у нас получилось косарик взять, но косарь, но Манал я короче такую торговлю это жесть это жесть вот так вот торговать потому что график вон летает непонятно то туда то сюда я не знаю как на этом можно короче торговать в общем ребята вот такой вот у нас получился видеоролик не забывайте подписываться на telegram потому что о таких новостях я вас предупреждаю заранее всегда пишу то что вот процентная ставка советую вам не торговать хотя сам полез но вы видели как это было жестко было как-то вообще непонятно так что тут почитайте закупите трейдинг если кому-то интересно и бинанс еще дает 6 долларов при регистрации поэтому найдете много полезной и интересной информации а вам ребята большое спасибо за просмотр Теперь будете знать то, что как вообще новости ФРС влияют на рынок. В это время торговать не будете, а то тут видите, бреют и тех, и других. Происходит, короче, полная жесть. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и всем пока.